1906 год до революции Александрский формат Старая дорога Старая дорога Блин Питак Питак Какой сохран Блин Офигенский Здесь вообще какой-то сумасшедший сохран у монет Да, тогда же я 32 -го года Здесь выкопал Блин, 53-й год, какой! Сохран базовый хотя бы 2 копейки 56-го выкопали. Вот О, пожалуйста. Монетка, кстати, наверное, опять. Тут очень много. Две копейки, кстати. Снова язычок от змейки. И вот такой червяк большой, спит уже, отдыхает. Оп, вкусный. Да. Кому на рыбалку привезти? Чего? Делаем Червяков. заказы. Так, ну что, закапываем его, отдыхает. Но он там не задохнется? Нет, ну что, Нет, они живут там в земле. Да. Да. Вот это да. И, и сейчас стоят, птички съедят. Нам спасибо не скажут. Нет, нам птички спасибо скажут. Слушай, посмотри, Mm -hmm. Загнутая в виде пистолета. Цари. Вчера нам царские монеты не попадались. Чего это? Ну не на этой дороге. Блин, какие большие. Там точно копейка. А это, может, двушка, наверное. Блин, крупная патина какая красивая. Лежат вообще, я не знаю, давно. Толстая, кстати. Но не видно ничего, надо чистить. Которая? Третья? Ну понимаешь? конечно Третья монета Наверное, котелёк скорее у меня. В одном месте Ровная патина, вообще одинаковая монеты Надо чистить, потом покажем Старые монеты, толстые вообще Смотрите, ребята Здесь монеты Здесь монеты И вот Тут была монета по одному краю три монеты одинакового периода одинакового патина вот и здесь смотрите вот сигнал уже максимально чуюку ставил потому что не берет прибор все при все монеты очень глубоко в земле полтора штыка сигнал вообще. Пиздец. Сначала я его вообще не зацепил. На минус один чуть, -чуть кажется, чтобы меньше фанило. Нету пока. Ну ну ладно! В онлайне! В онлайне уже! Ну. Чтоб все видели! Еще одна монета, ребята! И тоже это уже периоды. Ну, конечно, давно лежат уже. Не одна сотня лет надо чистить. Вот, пожалуйста, еще одну. Сейчас будем пробивать это место, потому что скорее всего может быть кошелек. Но ну, кошелек это процентов потому что 4 монеты в одном месте. Субтитры mm. что плохо берет Решили шурфануть Ниже снять слой земли Чтобы э, лучше брала Тут Верхний слой Не пробивается ничего Железо Вот тут сигнал Четкий сигнал Медный Сейчас будем копать, смотреть. Глубокие сигналы, поэтому не берет вообще. Здесь вообще, наверное, два штыка, два с половиной штыка. Гард, конечно, слабоват уже. По таким целям. Опа, монета. Смотри. Монета. Да, это стопудовый кошелек. Сто процентов. Да. даже видно, да? Кстати, да, монеты Александр первого Я же вижу даже ну, Это 1801 Там 1812, вот такие года Александрский формат Вот так мы работаем Шурфанул сразу Это какой сигнал четкий Но они глубоко, я говорю, 2-2,5 штыка Прибор уже не берет просто Тут надо или катушку новую или прибор новый Будем новый прибор брать скоро Так, посмотри, а блин Это вообще Еще кошелек бы найти, кстати Сам, да? да. Ну, Находят иногда, я говорю вот В лесу работаем, старая дорога Вчера гуляли здесь по лесу Чисто советы, 50-е годы 60-е годы Сегодня прямо империя сразу вылезла Вчера не записывали, мы еще монету выкопали Да Ночью просто ходили Выкопали масонскую монету 1835 год Николай I Вот, редкая монета очень. Потом покажем Принимаем заказы на копку огорода. Вот. Самое главное от вас, вам нужно зарыть будет склад. Или просто склад. Да, мы его выкопаем быстро. Видите, как работает? Даже грейдер не надо. Сейчас еще слой снимаем, чуть-чуть уходим. Я предлагаю устроить викторину, пускай они узнают по говору, в какой части России мы. Да, кстати. Потому что ты очень быстро перенял этот гор <смех> Ну что, родина моя, считай Ой, нет, вообще Ой, Тяжело, корни потеряю Проблема Так, что сейчас будем Какой-то есть сигнал, такой железом отсекает К вопросу о том, сколько язычков мы находим, в данном случае вообще развалившийся на две части. Да. Будем играть в пазл. Ага, Лего-го. Старый, кстати, давно лежит весь гнил уже. Ребята, уважайте себя в первую очередь и других людей. Раскапывая ямы, особенно когда шурфите что-то. Обязательно закапывайте за собой Чтобы был порядок в лесу Чтобы никто потом не шел И не сломал себе случайный Ногу или еще что-нибудь Не вывихнуло По-прежнему идем по старинному тракту Накопали уже много советских монет. фу советских. <мех> Ходячек. Вот. Од один советик. Гнилой. 1984 год. Ну, пуговицы. Все стандартно. От змеек вот эти вот кусочки. Хвостики. Какой-то вот узор, я не знаю, наверное ложка что ли была может быть не знаю непонятно вот идем дальше сейчас посмотрим что еще может быть найдем интересного 5 10 копеек 5 10 копеек тоже старая дорога Здесь перекрестик получается, дорога туда идет, дорога туда идет. Развед провел, что-то вообще сигналов мало. Одну пробку выкопал где-то годов 50-х, 60-х алюминиевых вот. вот эта дорога более выраженная, по ней пойдем. Ту дорогу мы потом оставим. Так, еще одну монету прям выкопал, еще не трогал даже. Прям вот так вот на лопате красиво получилось а -а -а! банк россии 90-е годы звезданул я маленько 10 рублей 1992 год а -а -а! кто 85 -го года рождения наверное помнит эти монеты еще сигнальчик хороший такой по проводимости всего, Здесь смотрите. Движение шло. Люди ходили, а тут уже грузовой транспорт. Интересно, как дорога раздваивается. То есть это регулировка была движения, да? да? Идет дорога. Здесь соединялись две дороги. Старые дороги. Царские. Это от одной деревни с водородами. Это от другой деревни шла дорога здесь они вот на этом участке соединялись мы здесь на монетка лежит еще пока не доставали О, седло даже седло видно седло Что-то непонятное серебро что ли походу подожди это не монета по моему что-то непонятное что это же тон какой-то Слушай, да, что-то такое непонятно С номером с каким-то 1906 год Не знаю, что это такое Будем чистить, смотреть ну, Год, вот 1906 год До революции